Bonjour les amis! Здравствуйте, друзья! Такие шоколадные конфеты я делаю уже давно, и очень они мне нравятся. Если они приглянулись и вам, вот их рецепт. Для основы я беру финики и пропускаю их через мясорубку. Вместо фиников можно использовать чернослив, а можно и то, и другое. Небольшой банан размягчаю вилкой до состояния пюры соединяя его с перекрученными финиками. Туда же добавляю 2 ложки какао. Перемешиваю всю массу до полной однородности. В этот состав можно добавить любые измельченные орешки. У меня грецкие. Готовую массу нужно скатать в шарике. Удобно это делать в перчатках, смоченных в воде. Готовые шарики поставить в холодильник. А нам нужно приготовить шоколадную глазурь. Черный шоколад и немного молока растопить на водяной бане. Добавить сливочное масло. Тщательно перемешать. В эту глазурь будем окунать шарики при помощи вилок и выкладывать их на пергаментную бумагу. А затем убрать шарики в холодильник. Как только шоколад застынет, конфеты пригодны к употреблению. Пробуйте, готовьте. Подписывайтесь на мой канал. А я вам говорю, бон аппетит и абянто.